Il y a une autre А бурчит кто-то, а кто так бурчит, а кто так бурчит. Покажи свой хвостик. Покажи свой хвостик, длинный хвостик, хороший. Читаты толстые лапы. Толстые большие лапы. Ой, ой, чистюлина моя. Чистюлина моя. Чистюлина моя. Мы вака. Мы вака. Где хвостик длинненький? Ой, какой красивый хвостик. Ты запылился? Ты уже же, же пылился.